земляки, друзья, мы собрались сегодня по скорному поводу, чтобы почтить память жертв геноцида, геноцида 20-х годов. Это очень трагическая веха в истории Южной Осетии, когда по приказу руководителя грузин, грузинских националистов Жордания и под руководством некого Чугели против населения Южной Осетии была развернута война. И... Люди целенаправленно истреблялись. Произошел массовый износ населения в Северную Осетию. Именно вот сегодня. 20 июня произошло когда, такое трагическое событие, когда были убиты убито почти все политическое руководство Южной Осетии, 13 коммунаров. Были расстреляны очень варварским образом. И вот сегодня мы собрались, чтобы почтить память этих жертв, жертв геноцида. И что самое печальное, ведь пострадали не только те люди, которые участвовали непосредственно в сопротивлении в восстании. Даже грузийские фашисты не пощадили даже мирных людей, женщин, детей. И были неоднократно случаи, когда их просто загоняли в какие-то помещения, амбары, поджигали, заживо сжигали людей. И масса таких свидетелей есть. Это... Сунсар иристони меня воротил. Самый Ширан Артинда сама парень саян размаче Аверхауха Бартар, сюдей иристони кому то был так ячан. Курги Авсата не пурстонца иристони кому Мабле бюро дано. Ама и фаштилку таба танца, икидар возаудер, она ган рунадана, фаштилку та. Я че обвал Ма йогур мартан, ма нильсувартан, кафамарды, вот кафалу бизанан роксак. Не знаю и. Сегодня, сегодня мы московская молодежь из Осетии собрались, для того, собрались у гостинского посольства для того, чтобы почтить память тех, тех людей, которые погибли в 20-е годы прошлого столетия. Для многих осетин сегодня данный день, как собственно, и геноцид уже гостин, ничего не значит. Для нас же этот день значит намного больше, чем простой митинг, посвященный жертвам геноцида. Данный день является демонстрацией нашей политической силы и нашего национального единства, потому что, несмотря на все эти тяготы и печальные истории, которые перенес наш народ в те годы, наш народ смог выстоять и добился независимости. Сегодня мы, наше поколение должно опираться на опыт предыдущих наших предшественников, во избежание повторения новых ведьков насилия и фашизма над нашим народом и избежание избежание физического истребления нашего народа. А вон хуфхот нам сейчас что Наша пара. Редбирайду у меня на 5-6 Меня рухнул макуи. Меня что я, что на меня